Новая волна коронавирусной инфекции продолжается. За сутки в Татарстане было выявлено около тысячи новых заболеваний. Госпитализация потребовалась 57 жителям республики. С начала пандемии в Татарстане зафиксировано около 200 тысяч случаев коронавирусной инфекции. КФУ принимает активное участие в вакцинации. Профессорско-преподавательский состав, а также студенты добровольно проходят вакцинацию, заботясь о своем здоровье. По роду своей деятельности приходится часто Бывает за пределами Российской Федерации, поэтому с целью сохранения своего здоровья и времени считаем, что целесообразно пройти вакцинацию, дабы потом не терять время. Теперь у желающих ревакцинироваться есть выбор метода. Вакцина может быть введена интерназально и традиционным способом введения инъекционной иглы. Назальная вакцина вводится в организм через носовую полость. Такой вариант индуцирует иммунитет через слизистую оболочку носа, которая контактирует с передающимися через воздух инфекциями в естественных условиях. Татарстан поступила назальная вакцина от COVID-19. Назальные вакцина не только приводят к усилению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 будут лучше защищены от вирусной инфекции. Напомним, что пройти вакцинацию можно в униклинике КФУ, а также в пункте выездного прививочного кабинета. Вакцинация будет осуществляться ежедневно по 23 сентября с 9.00 до 13.00. Кабинет номер 15 по адресу Кремлевская, 18. Адалина Мдрахманова, Универньюз.